Это, кстати, одна из главных причин, почему, например, Владимир Путин не может себе позволить пользоваться интернетом и всеми этими нашими любимыми штучками. Ну во-первых, а что ему там в интернете делать, в ТикТоке что ли зависать? А во-вторых, Путин даже самый обычный смартфон в своем кабинете держать не может, потому что его моментально вычислят по голосу и начнут прослушивать. Эдвард Сноуден уже давно всем рассказал, как американцы прослушивали фрау Меркель. То же самое и со стационарными компьютерами. Опять же, это Apple, Google и Microsoft. Все американское, все прослеживается. И чего они там понапихали в свое программное обеспечение, никто не знает. Поэтому любая разумная власть и спецслужбы в очень важных вещах вынуждены по старинке обходиться обычными телефонами, шифрованной спецсвязью. А смартфонами пользуются только там, где это можно, и те, кому можно и где не нужно ни от кого прятаться. Путин про это и говорил. Все все знают и учитывают. И наш пранк Алексея Навального с непонятно кем на этом фоне выглядит еще более примитивной подделкой.